Я приветствую вас на своем канале Караторка. тема нашего сегодняшнего расклада. если негативное влияние на вас или на вашем близком? Сегодня у нас колода да, называется Таро Z или Зомби Таро. Да. Карта очень в тему, я так считаю. Поэтому, если кого-то будут пугать картинки, просто ниже в описании можете выбрать вот М-код и прослушивать в фоновом, фоновом режиме, да, просто слушая расклад. так. Будет четыре варианта, вы загадываете свой и слушаете. периодически в кадре будут попадаться в воздухе летающие волосы прошу прощения у меня просто три кошки и это невозможно убирать бесполезно да все равно откуда-то появится ладно давайте начинать первый вариант второй вариант третий вариант немножко четвертый вариант Так, выбирайте свой вариант. Можете поставить на паузу. Опять же, как указано, сказано было ранее, можете обратиться к тайм-кодам. Итак, давайте начинать. Единички, я вас приветствую. Есть ли негативное влияние на вас или на вашем близком человеке? Давайте посмотрим на начало вас. Кто вы? Ух ты. Ух ты. Человек необычный к нам пришел, да? Ну что ж, хорошо. Человек сильный, возможно, у него сами по себе практики, практики магических компании могу так сказать. Человек, который, в принципе, привык сам решать все свои вопросы, да. Возможно, магическим путем. Если честно, я вообще этот это видео записываю второй раз, потому что у меня просто-напросто выключилась камера. Я даже не поняла, как, опять же, на первом варианте. Что самое странное. А может быть и нет. Да. Ладно, давайте посмотрим поближе, кто вы. Ого, те же самые карты даже выходят. Итак. Что я могу сказать? Человек, вы очень энерго... Энергообъемный, наверное, так выразилось, да? А, возможно, меня смотрят женщины, женщины, да. А, женщины практики, женщины с большим багажом. Это может быть багаж практического, да, вот эзотерического, я имею в виду, плана. Вот. А, может быть багаж, а, в принципе, да, там, знаний каких-либо, да, или опыта того же самого. Человек, который прошел через огонь и воду, и предательства были у вас, и э, э, несмотря ни на что, будет по справедливости все эти вопросы решали, да. От кого-то вы просто э, могли молча уйти, да. А с кем-то вы могли поздоровить из-за того, что человек просто-напросто, ну, не осознавал степень своей неправоты, да, в каких-то вещах, и потом же я раскаялся в этом, я бы так выразилась. Ну, человек одиночка, могу так еще характеризовать, да, ну, потому что вы не привыкли полагаться на других людей, вы... Как я уже ранее сказала, все вопросы решаете самостоятельно. И даже, я бы сказала, через много много берете на себя в плане ответственности за вот тех немногих близких, да, кто кому вы сами доверяете, да, потому что ну, семья для вас святое, за семью, как бы, да, вы станете горой и моментами, может быть, вас и заносит. Да. Даже несмотря на то, что впоследствии выясняется а, то что вы были правы и что делали все как надо. А, в, ну, в момент именно вот этого да, вашего участия некоторые ваши близкие могут ну, как бы да, не, немного озадаченно смотреть на то, что вы делаете, для чего вы это делаете да, осознавая это уже впоследствии, когда там уже все и так понятно. Да. Uh, поэтому, в принципе, uh, могу так сказать, даже если какое-то влияние вы видите, да, а uh, вы видите это влияние или чувствуете как-то, да, вот у вас uh, uh, подкожный какой-то сенсор, да, внутри, и вы вот все сканируете, все чувствуете, ну, бывают проблемы, когда Возможно, некоторые из близких находятся далеко, или там, ну, бывают ну, разные совершенно ситуации, да, когда, возможно, отрезаны там силу расстояния или еще чего-то, и, ну, да, в принципе, там, не знаю, состояние здоровья, может, вам не позволяет, да, там, блистать своей энергией, да, и в такие моменты вам... Необходимо знать, все ли в порядке с вашими близкими. Ну и давайте посмотрим все-таки, есть ли на вас самих негатив. Хотя, я уверена, вы и так знаете, все прекрасно. Ой. Был? До спелу, скажу так, ну, вопрос для вас уже решенный, вопрос уже закрытый, да, все, все влияние вы с себя сбросили, возможно, обратно кинули, такую приличную, что человек там, возможно, очень не скоро очухается. Моментально у вас это как-то произошло, я имею в виду щелчок в голове, то есть ваш сенсор сработал, вы тут же сделали свою работу и и все, вуаля, готово. Скорее всего, было вмешательство в вашу личную жизнь. Со стороны некой недоброжелательницы, я бы так выразилась. Мягко. Женщина это была на расстоянии, то есть, но ну, она была вхожа в ваш дом. Знала вашу, ну, знаешь, вашу семью, да, близкий круг. И... Попыталась как-то хитрыми манипуляциями, да, там, э, возможно, я не знаю, подклад принести там или еще что-то, да. А, ну, как-то все вот, у вас быстро сработало, я могу так сказать. Но э, это, как бы, дело минувших дней. А вам я могу стопроцентно говорить о том, что вы чисты, как слеза младенца, я не знаю. Давайте посмотрим на ваших близких. Есть ли негатив на человеке, который... О котором вы думаете, да? Ой, ну, еще одна карта просите Давайте ее поставим. Ух, е Ну, мне сразу о... пришла информация о том, что м -м, этот человек какую-то компанию новую, да, пришел. В новую компанию, где ну новый круг общения появился у этого человека. И... Э -э Оттуда-то, как бы сказать, и ноги растут. Вот. А человек, этот ваш, находится под влиянием. Под влиянием вот двух авторитетных лиц, да, в лице короля и королевы, вот тут в данном случае Пентакли, здесь, Жезлов. А, возможно, как бы это сказать. Я не скажу, что э, ему там что-то магически что-то сделали, но просто сама, сама энергия, да, вот этой компании, в которую он попал, она вот, ну, дьявольская, то есть ну, то есть это люди с, возможно, низкой социальной ответственностью. Я не говорю сейчас о там, древнейшей профессии, да, я говорю сейчас о внутренних принципах людей, да, с кем он начал общаться, этот человек. А Которые привыкли там, к удовольствиям, да, не... при этом не руководствуясь какими-то моральными, возможно, принципами, а для кого-то это проиграется, что а, кто-то младший из вашей семьи да, попал в такую ситуацию, или какой-то наивный персонаж да, из вашей семьи, опять же. А, Которые, которые, ну, знаете, немножко с розовыми очками, да, то есть э, даже если с ним что-то происходит, а это происходит периодически, как я понимаю, да, то есть это не первая ситуация, которая вот вливается в такие вот обороты, да, а, этот человек разводит руками и такой, знаете, как будто бы, а, что, а, не знаю, там, как бы, как бы это сказать, ну, если совсем так утрирует, да, что, марихуана, что это такое, нет, никогда не слышал, да, вот в таком случае, ну, то есть человек настолько наивный в своем мировоззрении, что добрый, я не говорю, что он там какой-то, да, бесхребетный или что-то еще в таком духе, или глупый совсем, просто человек реально наивный, потому что, ну, он реально привык к бескорыстные, вот это, знаете, бескорыстности в своем проявлении, да, вот то, что если он общается, он общается, там, равно со всеми, там, да, без каких-либо ну, злых мыслей, я не знаю, то есть человек не привык вести двойную игру, ну и так далее, да, а тут вот как бы он попал в такую ситуацию, где к нему пришли люди, которые вернее, он пришел к таким людям, которые не являются теми, какими себя или каких он видит, да, его глазами, да. Если по факту у него реально какая-то пелена, за которой вот он не, не может разглядеть каких-то, знаете, тайных мотивов, да что с ним общаются там не просто так, да, э -э что это не те люди, на которых можно положиться, да, в какой-то критический момент, ну и так далее, в общем. Э -э возможно, кстати, э -э через какие-то вот мероприятия это все происходит. То есть э -э тут я вижу некое чревоугодие, да, то есть а, подход через а, алкоголь, возможно, какие-то тусовки, я не знаю, клубы, что-то вот, ну, что-то связанное вот а, с а, молодежной вот этой вот ночной жизнью я бы так выродилась, наверное, да, где очень много Блуда, вот это показушности и так далее. Возможно, ваш человечек молодой, и для него это новое, и он пока не осознает, куда он вообще попал, и кто эти люди вокруг него. И вы боитесь, скорее всего, что он потеряется. Вернее, вы потеряете его, да? Что он такой грязи оттуда понаберется, чтобы потом не расхлебать ему. Давайте посмотрим более глубокий, глубокую вот эту проблему. Есть ли вообще негатив на нем? Ну, если вы боитесь его потерять, да, то я могу вам сказать так. Этот человек все-таки, да, он наивный, но он не слепой. И если он понимает, а он поймет, рано или поздно он поймет, да, куда он попал и к чему это все может привести, да, то он, он, он все это увидит и, или уже это понял, да. И он как бы сейчас находится в режиме ожидания, да, Сейчас он думает а, вообще, какой смысл да, вот, а, моих вот этих действий, да. А, стоит ли мне дальше продолжать э, это общение, да, то есть э, каким бы оно ни было, да. Э, э, то есть он сейчас находится, по большому счету, на выборе, то есть он понимает, что если он сейчас примет вот ту сторону, он пойдет туда, и ему это не понравится, ну, скажем так, да. или он, Но при этом он сейчас еще и думает о том, что если сейчас я развернусь и уйду, то я просто потерял время, да. Ну, я просто, ну, как дурак, короче говоря, себя повел. Ну, думает, ну, либо, то есть, осмеивание в спину, он сейчас услышит, но, как бы, нормальная жизнь, да. Либо топтание на месте, да, и деградация, скажем так. Давайте еще три карты вытащим, если ли негатив на нем. Ну, сразу могу сказать, что нет никакого негатива, что за ним стоят ваши силы. В лице, возможно, бы ваших сил. В лице вас конкретно, да, либо там... Ну, то есть этот человек никогда не... Никогда не оступится до какой-то планки, да, в его голове какая-то она выстроенная планка. Возможно, ну, вот в семье, да, вот где он воспитывался. Возможно, вы и есть его семья, да. То есть у него есть полное четкое понимание, да, чего можно, ну, как бы, да, до чего можно дойти, а к чему вообще ни в каких, да, э, случаях, вот, за какие рамки не стоит заходить, да. И то есть э, если даже ему кто-то что-то попытается там сделать, хотя тут вообще ниже там, если, если это был кружок даже, да, по какой-то практики эзотерической, но все равно. То есть, ну, инкуман, а, о чем тут речь? Его никто не тронет, потому что ну, как бы кишка тонкая по большому счету. А, тут все чисто в этом плане, да? С чем я вас и поздравляю. Денички. Спасибо, что послушали этот расклад. Давайте перейдем к двоечкам. Очень-очень говорящие карты. Так, двоечки, приветствую вас. Тема у нас такая, есть ли негативное влияние на вас или на вашем близком человеке? Карта, знаете, исходит такое ощущение Праздник закончился, все ушли, а я остался Вот такая какая-то у меня фраза вышла Это может быть какая-то ситуация, да, у вас произошла где а, вы слишком долго думали, да? То есть уже, возможно, ситуация как бы сама по себе уже прошла, да, уже как бы все подвели итоги, ну, грубо говоря, да, то есть уже какое-то заключение произошло, а вы все еще как-то переживаете этот момент, что ли? У меня вот такое ощущение от этой карты. Давайте посмотрим, кто вы. Вот реально у меня все об этой вот э, первой фразе то же самое как бы, вот. Ну, вот человеку сразу могу сказать неоднозначно а, есть как это описать а, есть вещи да, за которые вы не можете взять ответственность что ли? я не знаю но ну, если допустим может быть, ситуация, когда вы просто курите, да, вы понимаете, что это плохо, но вы продолжаете это делать, да, но как бы, есть человек, у которого есть свои слабости, да, и человек, который не готов бороться с какими-то недостатками в себе, то есть не то что бороться, принять их вы не можете, эти ситуации. Хотя я бы не сказала, что они такие уж серьезные, да, но вот у, вас, у вас момент какой-то мнительности, да, какой-то, ну, ко многим вещам, да, а, а, особенно вот я бы сказала так, а, в отношении вас самих. А, возможно, даже вот какая-то, знаете, вслед брошенная фраза, да, или сказанная где-то там, а вы услышали, да, нечаянно там в вашу сторону. Это очень-очень сильно вот нервирует вашу ваше внутреннее я, что вы вот... Ну вот, реально какая-то вот психосоматическая, я бы сказала, связь. То есть это может быть даже выводит вас на некий вот дисбаланс во внешнем проявлении. То есть вы начинаете как-то... Неестественно себя вести, да, то есть как-то может быть, огрызаться моментами. Или наоборот закрываться от этих людей. А, при том, что вы не знаете, как все на самом деле обстояло, в ситуации, не разобравшись полностью, то есть вы делаете поспешные выводы. Ну, не выводы действия, о выводах тут вообще речи может не идти моментами, да. Ну, как-то так. Очень ранимый его человек, очень. И даже, даже если бывают ситуации, где вы понимаете, что вы не виноваты, все вы начинаете себя вот, вот внутри вот это все компостировать, компостировать. И у вас такой компостом в итоге появляется. Что уже девать некуда, как бы это уже на физике отражается, по большому счету. начинаете болеть, по большому счету, вот так. А что нужно делать? Ну как бы тут и так, мне кажется, понятно. Да, вы сами знаете, что нужно как-то себя поумерить вот это, да, желание рассказать историю, да, которую... которой нету, да. Давайте посмотрим, есть ли на вас негатив. Есть ли на вас негатив. Я бы не сказала, что это негатив, а, возможно, у вас беспокоит, ну, у вас беспокойный сон, я бы так сказала, однозначно, а сон, а... опять же, связанность с вашей психосоматической вот этой вот темой о том, что, то есть вы переживаете, да, вы потрясены какой-то, вот, я не знаю, ситуацией, да, и эта ситуация на подсознательном варианте, на подсознательном уровне, да, уже проникает в ваш сон, то есть, и вы из-за этого можете неспокойно спать, ну, начинается при, с, с, с, с, ну, вот, ну, как бы, ситуации такие, да, проецироваться в ваших снах, которые могут преобразоваться в... в Боязнь какие-то, да? А, то есть у вас нестабильная психика сейчас. Как бы это жестко не звучало, но я вижу это так. И какая-то у вас дисгармония у вас самих есть, она присутствует. Но она вызвана вами самими. Не кем-то из нее или еще что-то. А, а именно вами сами негативное влияние вы несете сами, скажем так. Давайте посмотрим, с чем это вообще связано. Но это опять же связано с какой-то внутренней боязнью. Да? как вот здесь девушка голая стоит, да, а напротив толпа. То есть, скорее всего, у вас было в детстве в далеком, да, какое-то сильное потрясение, связанное с, с давлением на вашу детскую психику, да, которая вылилась вот уже вот во взрослом то есть прошло с вами через года, да, вы, возможно, уже и не помните об этом, но оно на самом деле вшилось вам в кору головного мозга, скажем так, и уже на автомате оно как бы проявляется. И вы понимаете, что это ненормально, но вы не, не, не решаете этот вопрос. То есть, возможно, вы начинаете, да, что-то делать, но как-то на середине, а возможно, и в начале как-то у вас... Руки опускаются, и вы просто ну, плывете по течению, я бы так это выразилась. То есть у вас не хватает вот этой вот хватки, что ли. То есть вы почему-то всегда себя считаете, знаете, недостойным, слабым по сравнению с кем-то. То есть у вас постоянно... Вы постоянно нервно оглядываетесь в сторону какого-то более сильного человека, да, озираетесь и думаете, что ну, он смог, а я-то нет, у него-то это было, а у меня нет, ну и так далее, в общем. И это так может до бесконечности продолжаться, пока вы все-таки не сбросите с себя, вот это вот ермо, которое навесило, да, когда-то в детстве. Не расправите плечи и не хорхнете в лицо. Уж извините, да, за подробности такие. И не пошлите на две буквы, да. Вот пока вы вот ярость свою внутреннюю не выпустите, вот эту первобытную, да. Не знаю, запишитесь в какую-нибудь боксерскую секцию, где прямой контакт нужен, да. И неважно, девушка, это даже если все равно. Хотя бы просто побейте в грушу, я не знаю, вытрясите из себя вот это вот да, звериное я ваша затюканное, забитое, да? И очень, кстати, хороший совет вам дам. Если вам что-то говорят, и вам это неприятно, или вам не нравится то, что от вас хотят, да, шлите всех нахер, вот реально. Да, вот, например, вы курите, к вам подошел кто-то на улицу, а есть сигаретка, вы, вы не хотите давать, ну, что вы, вы, вот работаете для того, чтобы, я не знаю, как бы отдавать эти деньги, да, постороннему человеку, которого, ну, вообще, как бы, пофиг, кто вы что вы и так далее. Ну, и все, давай, до свидания, все, и пошли дальше. Давайте посмотрим, негативное влияние есть ли на вашем близком человеке. У меня такое ощущение, что это человек, который вас покинул, то есть, я не говорю сейчас о усопшем, да, я сейчас говорю о, -о, -о каких-то отношениях. То есть э -э этот человек, либо который находится на вас от на с вами на расстоянии, либо это ваш бывший. И вот вы смотрите, да, если там, что-нибудь, там, возможно, приворожили его кто-нибудь или еще что-то, я не знаю. И вы смотрите на такого человека. Или это человек, с которым вы в данный момент не общаетесь, вы потеряли с этим человеком связь. И у вас нет информации, что самое, вот, самое главное, у вас нет информации об этом человеке. Ну давайте посмотрим что этот человек, для начала, да? Человек... Человек самостоятельно закончил эти отношения. То есть он вышел из этих отношений. Либо уехал куда-то далеко и вообще то есть потерял с ним связь. Не оглядывайтесь, причем ладно, давайте посмотрим негативное влияние. Тут пошел сколько карт попросилось. Если меня смотрят девушки, которые думают, что их увели там по привороту, их мужчину увели по привороту, то я могу сказать так. Им протянули руку, да, но взяли они ее сами. То есть человек сам лично выбрал такой путь. И скажу вам так, если он ушел, у другие отношения, да? То... ну сам не без греха, и он этот путь выбрал. Потому что хотел. Могу сказать так. Хотел каких-то новых ощущений, я не знаю. Какой-то реализации, я не знаю. То есть... Как бы сказать в чужом огороде трава зеленее, скажем так. Всем подумал, возможно в свое время о том, что эти отношения, в которых он находился с вами, да, семья и да. То есть он не сможет в этих отношениях развиваться как либо. И решил, то есть, да, замотивировался тем, что там что-то лучше, там что-то еще есть, то есть, да? Нарисовал себе альпийские горы, не знаю, там еще что-то И пошел туда. Сам. Нравится это ему или нет, но он как бы ушел. И вам это, да? То есть если на него приворот этот подействовал, то я бы сказала так. А... Он собственными руками это все сделал, то есть, получается, что он не без, сам не без греха, да. Там уже не важно, этот человек э -э, жалеет, не жалеет о том, что вот это, то есть, да? э -э, Ну, как бы... Могу как-то так выяснить. Негативное влияние на нем, да, есть, но оно как бы до сих пор... До сих пор на нем, то есть, на нем реально, у него го... перед глазами пелена. И духовно он, как-то, знаете, пробит, я бы так выразилась. Есть, есть негативное влияние. От кого оно? От того человека, куда, с, с кем он, в итоге, за руку взялся и пошел Если мы смотрим сейчас просто на человека, с которым связь потеряна, то тут тоже есть такой момент, что человек имеет влияние на ну, негативное на себе. Да? Опять же, из-за своих алчных побуждений о том, что, я не знаю, каких-то из таких соображений, вот в другом месте я смогу реализоваться. Но алло, если ты здесь не смог... О какой реализации можно может идти речь, да, в другом месте? То есть, если ты здесь не смог ничего добиться, так ты сможешь там чего-то добиться, да? Ну, то есть, как-то так. Влияние есть, безусловно. Давайте посмотрим хорошо решение. Есть ли? О, в его случае это обнуление, я бы так сказала. То есть вернуться туда, откуда этот человек начал. В родной дом, в родные края, я не знаю. То есть, и признание своей несостоятельности. Если мы говорим о магических воздействиях, то это опять же говорит о том, что... Если со совсем просто, да? Самый простой вариант, да? Без, без обращения там каким-то... А -а Ведьмам и так далее, да? О, это родная земля. Родная земля, то есть обращение к роду. И все. Тут выход такой. Не просто там да-да-надо-надо надо», и вот это вот бесконечные думы, да, об этом, а и непосредственно вот просто взять, приехать и все. Как-то так, ладно. Спасибо вам, двоечки, за то, что посмотрели этот расклад. Так, у Приветствую вас троечки. Так, давайте справа перепасую колонну. Напоминаю, тему у нас сегодня такая: есть ли Негативное влияние на вас Или на вашем человеке да, Загадан Близком Давайте Посмотрим, кто вы Королева кубков Возможно, меня смотрят а -а, Дамы семейные, да в которых, в принципе, это все нормально, то есть свой очаг, есть постоянный партнер, мужчина там, да? муж, я не знаю, дети. Либо вы девушка такая, как бы выразиться, которая находится сейчас на реализации, да, своих каких-то мечтаний, да, которая стремится к достижению вот этих вот каких-то идей реализации да вы не стоите на месте у вас постоянно что-то происходит постоянно что-то какие-то движения скажем так но чувствуется некая знаете усталость некая усталость чувствуется опасность. Ладно, давайте посмотрим более подробно, кто вы. Ха -ха. Хочется просто взять... Um, ...зарыться в пледик... ...и посмотреть любимый сериалчик. Я не знаю, купить кофе. сидя в кресле качалки там да на берегу какого-то там моря, океана, озеро, я не знаю, реки свои любимые. Запахались, прям чувствуется от вас. Запахались. Кто-то находится в соле. Прям в пух и в прах с кем-то разругаться могли. Потому что чувствуется, знаете, рана. Какая-то ну, у вас еще не зажившая. Ладно, давайте посмотрим, есть ли негатив. Кстати, по этому варианту могу сказать, что девушки у нас тут очень интересные внешности. Возможно, Какая-то кровь, где несколько там национальностей прослеживается, да. То есть это смесь кровей тут прям чувствуется. И, возможно, у тех, кто в враче, находится у вас интернациональная семья. Да. И либо, то есть в одной национальности, а у вас шмуты и другой национальности, соответственно, у вас дети-метисы и так далее. И еще могу сказать по этому варианту, что вы не... Некоторые из вас, да, находятся не... в том месте, где вы родились. Возможно, вы уехали в больше... в большой город, да, или переехали с... С родного города в другую местность, ну и так далее, то есть, да, кого-то можно могли взять и то есть, да, не спрашивая разрешения, вы там как бы до сих пор живете, там, кто-то уже семью построил, там, реализовался и так далее. Ладно, давайте посмотрим, есть ли негативное влияние на вас. стресс. Ну, стресс вот и так понятно, да. Вызвали. Его. Знаете, у кого-то могла проявиться фобия какая-то. Там, не знаю, спусковым крючком, да, вот это послужило. А встреча со своей боязнью непосредственно, да. Ну, у всех а, вот эти... Боязни в принципе разные, да, кто-то боится, кто-то я не знаю еще что-то еще что-то. Как-то спонтанно это произошло, но это не негативное влияние магического, если характером мы смотрим, это просто психологическая какая-то установка, вызванная еще к тому же стрессом, связанная с большим, ну просто гипер гипер... Как бы выразиться, я даже не знаю. То есть у вас нету на себя свободной минутки, я бы так выразилась, да? И вот эти вот э, гипер-ваши передвижения, да, вот... Э, возможно, которые... улетели за собой, да, недостаток сна, еще чего-то такого. Вот, постоянно стресс, там, вызванный, там, переживаниями за близких людей. Тут вы еще и, допустим, могли просто испугаться на ровном месте, там, увидев, там, да, вот этот свой да? это твой страх какой-то, да. что-то такое, но, в принципе, как такового негативного влияния я не, не вижу. Ладно, ну давайте еще посмотрим. Есть нелетиволения. Ого, между два короля выпал. Прямо еще изображены, так как партийные детки, да? Ой, а тут у нас. Угу. А. Такой прям чувствуется бег на месте Бег на месте Вот эта фраза у меня в голове играет да? а -а -а. Какая-то двойственность чувствуется, знаете Конкретно Если переходить на лица то это как раз таки мужчина. Есть какой-то человек, да, который давит своим авторитетом. Я бы так это выписала, да. Человек, который давит на вас своим авторитетом. Из чего этот авторитет, как бы, да, проецируется, тут как бы непонятно. Тут, возможно, силу своих лет, я не знаю, выслуги лет, я не знаю, если мы говорим о работе социального статуса, да, или статуса по отношению к вам, да. Может быть, это родственник для вас старший. Угу. Который постоянно вот вас, знаете, поддергивает. более подробно посмотрим. Не выходила, не выходило, а тут... Он, оказывается, то прятался. Ну, скажу так. Этот человек реально... Реально на вас давит. Очень сильно. Каким-то своим авторитетом. Вгоняя у вас вот у отшельника. Вот его руками, да, вы вгоняете себя вот в это отшельничество, да? Как бы закрываясь вот в этот кокон, да, взрываете. Давайте посмотрим, какого формата это негативное влияние идет. Скажу, для некоторых вот так проиграется. Это просто выкачка из вас жизненных сил. Тонуса вот этого, да. Молодости вот этой некой. То есть, провоцируя вас на какой-то конфликт, человек вот реально подпитывается за счет вас. Давайте посмотрим, делал ли этот человек какие-то, я не знаю, темные вещи обращался, если, допустим, этот человек сам не практикует, да. Куда-то обращался, чтобы что-то сделать. Нет, тут человек просто реально, ну, как энергетический вампир проецируется. Вот так вот у меня на картах. М -м не ведитесь на его провокации, а защищайте себя. И не надо ждать, что, допустим, если это кто-то старший со стороны, там, ну, не вашей стороны, да, родственной, а со стороны, не знаю, вашего партнера, да, мужа, еще кого-то, то не надо ждать, что ну, муж там за вас ступится, сами себя защищаете. Сами себя защищайте. Это не магическая война, там, да, или еще что-то. Тут. тут э Просто энергетический вампир, то есть старый человек, который пытается за счет вас выехать, да, на пару дней дольше прожить, <смех> ну, если грубо говорить, да, этот человек, который реально подпитывается за счет вас. Тут, кстати, не имеет значения, это мужчина или женщина, тут может быть и то, и другое, да, но этот человек, который по отношению к вам, да, себя видит, ну, если сравнивать, да, вот он, он считает себя выше вас, и он это показывает, и вы... Если вы выбрали этот вариант, и он у вас проигрывается, то этого человека вы знаете в лицо. И вы каждый раз ему эту битву проигрываете. В силу того, что вы ведетесь на вот этот авторитет. Да? Авторитет, он, знаете... Ну, это такое, знаете, понятие относительное, потому что для кого-то какой-то человек будет авторитетным, к которому он будет уважение испытывать, а для другого это вообще будет посторонний, левый, да, который вообще там лица выделанного не стоит. мы не можем быть всем милы, да, и всем нравиться, поэтому как бы вы на это не смотрели, да, в силу там своего воспитания или еще чего-то, то, то себя вы должны защищать всегда сами. И через это вы, то есть, вы, себе, ну, то есть вы проявляете таким образом по отношению к себе любовь. Не надо да, принимать молча вот это удара от такого человека. Да. Если он себе это позволяет, значит он уже это говорит о том, что он вас не, не просто не уважает, да, там, а он просто ни во что не ставит, и ему вообще все равно, что с вами живет. И я уверена, у вас есть рычаги давления на такого человека, и не надо думать, что в силу, там, какой-то вашей, да, там, связи относительно, не знаю, там, даже несмотря, допустим, если это родственник, там, вашего мужа, да, или еще что-то, да, что даже несмотря на это вы обязаны себя защищать, потому что так вы реально себя отталкиваете от любви к себе самой, да, соответственно, а какое отношение будет к человеку, который сам себя не любит? Ну, никакое. Потребительское, вот и все. Должны себе знать цену. Все. Давайте посмотрим. <свы> Есть ли негативное влияние на вашем близком человеке, да, на котором вы думаете? Поясница. Так, сейчас секунду. Оба. Тут не проигрывается мужчина, который а, какой в какой-то находится большой компании людей. Да? Возможно, это для кого-то муж, да, который работает в какой-то компании. А, и в этой компании, да, есть некая женщина-императрица, которая ходит к Юрофанту, чтобы что? Чтобы... Чтобы что? Туз, скажи нам, что она хочет от этого человека? Ну, тут однозначно идут новые отношения. М -м -м. Есть влияние, да, со стороны женщины, как хорошо, и как она работает, эта вся система. Ага. Единственное, на что это могло а, повлиять, так это некую холодность по отношению к вам, да. Но полностью вот это вот влияние, оно не легло не легло. Почему? Потому что этот человек, ваш вот, да, загаданный мужчина, возвращается в дом, а в доме другая энергетика, она его очищает, она его расслабляет и восстанавливает, да, то есть дом у вас защищен. Я не знаю, как вы это делаете, но тем не менее, да, как я и говорю. Ну и при этом он же вас любит, у вас тут вот, влюбленный вышли, То есть у вас реально брак по любви. Отношения очень серьезные, такие фундаментальные. Ни разу не разные вообще. Ну и как бы все ее влияние, оно сводится только к тому, что у человека немножко вашего, ну, может, не знаю, голова побаливать, да, немножко настроение падать. А, и это именно проявляется в отношении его работы. Как ни странно, да? То есть он о работе может так отзываться. Ну, что-то там не ладится, проливали. А по факту на ну, него просто влияние со это стороны этой женщины. Все. Хорошо, а давайте посмотрим, как решить эту проблему. Ну, тут я могу сказать так очевидно, просто, потому что тут достаточно, на самом деле, немного сделать, чтобы, да, как бы, поставить эту эту даму, скажем так, да, на место. То есть, что вам нужно сделать, так это просто прочистить свой дом, прочистить э, я не знаю, прочистить его телефон, да, то есть все, что связано с его работой, которые, вот эти вещи, которые он приносит домой, их тоже нужно чистить. Как чистить, я уже вам не буду объяснять, это вы уже там сами, да, разберетесь, что для вас лучше, но оберенье обязательно, да, я не знаю, как бы, если у вас такие серьезные отношения, да, у вас семья, то есть ваш муж послушается вас, то есть, то есть не задавая лишних вопросов, просто, я не знаю, положить ему сумку, да, постоянно, куда он, которую он использует, да, носит, э, оберег э, в одежду, там, да, возле сер сердца, там, я не знаю, э, ну и так далее. То есть вариантов много. То есть вам нужно еще дать мужу, то есть, получается, этот амулет, чтобы он его носил, когда уходил за пределы дома. Вот. и не забывать его, как бы спрашивать, ну, он его, чтобы он не забывал, потому что, ну, как бы, если, если у вас в семье это не принято, то, как бы, да, человек может просто банально забыть, и а... Свой дом нужно защищать, своего мужчину нужно защищать, так что... Это влияние с него сразу сойдет. Да? Как э, роса у нас э, испаряется на солнце, да, в нем уже. И все обратно возвратится тому, кто это, собственно, наклепал. Могу так сказать. И тут вот работа такая, знаете, халтурная. Я бы не сказала, что там какой-то серьезный человек, да, сильный э, это делал заказ. Скорее всего, какой-то ниже среднего формат. Ну ладно, я вас благодарю, троечки. Вам на надо самим что сделать? Отдохнуть. Сказать пару ласковых вашему обидчику. И защитить вашего близкого человека. Все. Не так уж много сделать нужно. Спасибо, что посмотрели этот расклад, троечки. Мы переходим к четвертому варианту. Четвертый вариант я вас приветствую. Тема у нас такая: есть негативное влияние на вас или на вашем близком. Каждый сигнификатор находит. Ой, говорит вам о том, что каких-то низких энергий вы находитесь. Вот то так, такое считывается с этой картой. Давайте посмотрим, кто вы. Ха. Тоже практик, да? <laughs> Скорее всего, у вас магическая война с кем-то, или... Пробили, возможно, некоторые, да? Или у вас просто какой-то неприснят. Прям вот э, чувствуется какой-то холодок от вас. Я могу вам не нравиться тоже. Может, поэтому... Ой, не знаю, конечно. Ну, высокая птица, это что я могу сказать, да? Человек многозадачный, человек умный, человек просвещенный да, эзотерики, возможно. Даже если вы не практикуете, у вашем роду это практиковалось, и как бы вы не понаслышке знаете, что это, тогда да да. да. Давайте посмотрим. У меня вот эта двойка мечей, знаете, навела на мысль о том, что... Чувствую вот этот вот запах моря, да? Ну, то есть воды вот этот запах сырости вот. Реально, вот война какая-то у вас произошла, магического характера, элементального, да. И такое, знаете, ощущение, что вы вот не знаете, а... человека разорвало вообще от этого, или, или он там еще просто, ну, знаете, лежит просто бессознательно, а потом просто встанет, дальше пойдет. Что-то такое у меня идет. Некая, как бы это сказать, неизвестность. А, давайте посмотрим, если ли на вас негатив. По вашем случае, наверное, последствия, да? Оббоя. Ну, себя вы подстояли. Тут сразу могу сказать. Вырвались из оков. Не без потерь. Ну, скажем так, да? Ну, моральных в вашем случае, скорее всего. Подустали прям чувствуется. Ну, вы разорвали этот круг сансара, да? Я могу сразу сказать. Все чеки, пуки Давайте еще раз глянем на всякий случай. Есть никаких. Ой, нет, ну это тут однозначно, да, вы прям ну, ушатали того, с кем боролись. Долго вы терпели? Долго. Потом как, зарядили, да? Забавно, конечно. Ну давайте посмотрим дальше, какой негатив есть на вашем близком человеке, если он есть, конечно. <свист> а, возможно, у некоторых вопрос Такой возник о том, что ну, вот Кто-то, да, тут действительно Может ждать ребенка Или, не знаю, опасаться за своего Близкого человека, да И Вот в силу вот этого магического да, Магических войн думать о том что отразится ли это на нем могу сказать сразу а... нет это этот бой между вами был да и он тут как бы потерпевшие там и я не знаю потерпевшими могли быть только вот вы, то есть это между собой человек никак, он не может связан быть, да, с близкими вам, к вашему близкому кругу, да, никоим образом, тут как бы, понимаете, высшие силы не позволят этому произойти, не позволили, то есть это никак вообще не связано с ним, то есть тут прям, то есть по законам вообще никак, и фактически это тоже так, то все чисто. Давайте еще раз посмотрим. Прям интересно, что же у вас там за мясорубка произошло? Ну кто-то полез на вас, да? Кто-то полез на вас. Какая-то э, жирная, жирная, э, э, э, От футболе также как и это. При футболе к да? Ну, какой-то реально человек, который, почему-то решил, да, что он имеет право вам что-то высказывать. Да еще и что-то делать магическим образом. Интересные кадры нынче появились. А давайте посмотрим, чем это все обернулось для этого человека. Прям эта карта. Ну что, просто зализывает раны. Он до сих пор считает, что вы не правы, <сíts> <сíts> что он, чему голова, да. Ну что, зализывать рано там, да, будет все. И, и ждать, знаете, какого-то момента, да, для, для того, чтобы э элементарно сделать на вас, я не знаю, расклад. То есть выяснить про вас что-то, да, узнать за вас информацию. Я так понимаю, у него сейчас нет никаких ресурсов для этого, да? И вот он ждет удобного момента, я не знаю, чтобы звезды сошлись или что. Или когда он там восстановится полностью. Но я могу так сказать, сразу он не восстановится полностью. То есть это а, был, была просто война миров такая, что тут ну, нереально полностью восстановиться. Что-то конкретно потерял. А, поэтому... Как бы ему там не хотелось, да, на вас он больше и рыпнется так, сломя голову, как сделал, да, ранее человек. Ну, потому что это... Он у вас как бы на крючке, и он понимает, что если он что-то пикнет, да, вот только попробуй, да, грубо говоря до первого замечания, что называется. Поэтому как-то так, я могу сказать. мне очень жалко этого человека. Эм, не потому что, да, там... Э, мне жалко его, а потому что... Э, что он нарвался на вас просто-напросто. Не на того человека нарвался. Ладно, спасибо вам, четвертый вариант. Эм, у кого я срезонировала... Мне бы было очень интересно прочитать ваши да, комментарии по этому поводу. Ставьте лайк, если вам понравилось, дизлайк, если не понравилось, не отрезонировало. Да. Любая активность для меня очень важна, поэтому всем спасибо и до следующего видео. Пока-пока.